Всем привет! На связи Виктор Бондалет и добро пожаловать во второе видео серии того, как создать механизм продаж через вебинары ваших продуктов, услуг, курсов и партнерства. В этом видео мы с вами поговорим о том критическом вопросе, о котором нужно подумать прежде, чем выстраивать какие-то продажи и составлять вебинары. А прямо сейчас, если вы понимаете, что вам прям архиважно проанализировать ваш бизнес и понять, насколько можно качественно внедрить систему в бинарных воронок, то прямо сейчас напишите внизу, что я хочу стратегическую сессию, я вам обязательно об этом расскажу, как это можно внедрить. А теперь перейдем к теме. Есть критически важный принцип. Это действительно золотой самородок, который я хочу, чтобы вы как-то законспектировали, потому что это полностью меняет правила игры при продажах через вебинары и для стратегии в продажах один к многим. Она гласит следующим образом. Ваша задача состоит в том, чтобы не убеждать своих потенциальных клиентов, что они нуждаются в ваших услугах. Ваша задача – обратить их внимание к тем мотивам, которые уже есть у них. Видите ли, есть большое заблуждение, что такое продажи. Самое большое заблуждение заключается в том, что вам как бы нужно убедить кого-то в том, что они должны купить то, что вы продаете. И когда мы продаем свои услуги, к примеру, у вас назначена встреча с нашим потенциальным клиентом или потенциальный клиент пришел посмотреть вебинар на определенную тему. Единственная причина, по которой они это сделали, пришли на вебинар либо к нам на встречу, это потому что у них есть интерес. К этой теме. И наша задача – выяснить, в чем заключается вот этот их интерес, какова их внутренняя мотивация, каковы их эмоциональные причины получить желаемый результат. А затем показать, как наши услуги, продукт, партнерство поможет добиться этих результатов. У потенциального клиента уже есть внутренняя мотивация для этого. Нам просто нужно обратиться к этой мотивации раскрыть эту мотивацию и показать еще раз, что если клиенты обратятся к нам за помощью, то получат желаемый результат. Давайте предположим, что у каждого человека есть цель. И эта цель может заключаться либо в достижении какого-то результата, или решении какой-то проблемы. И существуют два типа мотивации первый тип мотивации это движение в сторону мотивации это мотивация позитивного характера это желание чего-то добиться ну к примеру сегодня я хочу выйти на улицу и заработать 100 долларов с нуля это движение в сторону мотивации далее есть уход от мотивации это означает что например собираюсь помешать кому-то украсть мои 100 долларов при создании нашего вебинара при продаже наших услуг мы должны учить, учесть эти два типа мотивации. При продаже один на, на один, вне зависимости, делаем мы это виртуально или просто в офисе, мы можем легко определить своего, своего потенциального клиента и мы можем легко выявить, какие их настоящие мотивы, чего они хотят получить и чего хотят избежать, и это потом использовать при продаже. Но когда мы проводим вебинар, это невозможно сделать, потому что его будет смотреть много людей у каждого свой набор мотивации поэтому на какой же вопрос нам нужно ответить чтобы раскрыть эту тайну именно это является отправной точкой для подготовки мощного вебинара это также поможет вам сформировать название вебинара это даст представление о том о чем должна быть презентация перейдем же к сути но пока не забыл если вот все это вам актуально, и вы хотите действительно продавать, продавать много, продавать дорого, то прямо сейчас напишите, хочу разбор, хочу консультацию, я обязательно с вами свяжусь и расскажу, как это с легкостью внедрить в ваш бизнес. Так вот, ваш потенциальный клиент в своей голове произносит следующее предложение. Если бы я мог просто без чего-то, Первая часть вопроса заключается просто «Смогу ли я добиться такого результата?». И, к примеру, предположим, мы продаем программу «Как начать интернет-бизнес». Наше предложение в уме человека звучало бы следующим образом. «Если бы я мог просто начать онлайн-бизнес, чтобы уволиться со своей паршивой работы, не рискуя потерять свой доход, я был бы счастлив». Как видите, первая часть получилась положительной. Да, то есть а вторая избегание чего-то а наш клиент хочет уволиться с работы но не потерять свой уровень дохода который у него есть вам необходимо подумать об своей услуге, которые вы продаете а не просто ответить на этот вопрос один раз вам нужно подумать о множествах вариантах как ваш клиент бы заполнил это предложение составьте все мотивы которые у вас получатся это поможет как в составлении вебинара в будущем, так и в индивидуальных продажах. Более подробно мы об этом поговорим в будущих роликах, но заполняйте это предложение, пока вы не исчерпаете все мотивы, как с положительной, так и с негативной стороны. Помните, есть два типа мотивации к и от. И потенциальный клиент стремится к чему-то и уйти от чего-то и включайте вот все это в свою презентацию. Благодаря этому вы обращаетесь к эмоциональному уровню к своих потенциальных клиентов. В следующем видео мы поговорим, как структурировать вашу презентацию, чтобы продавать ваши услуги, продукты и партнерства. А пока, прямо сейчас, если вы не хотите дожидаться и хотите системно подойти к решению этого вопроса, хотите... Ключевой элемент воронки сделать таковым, что когда вы спите 24 на 7 и вам эта система приводила квалифицированных, качественных кандидатов, которые готовы платить дорого, прямо сейчас напишите «хочу систему» и я с вами свяжусь и расскажу, как ее можно внедрить в ваш бизнес. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.